Здравствуйте, друзья! Вы знаете, что самое страшное для тех, кто сегодня с оружием в руках защищает киевский режим? Самое страшное то, что через год-два их дети их проклянут. Когда правда о происходящем, начиная с сожжения людей в Одессе, с убийств, расстрелов, всех издевательств, которые сегодня множатся и множатся, станет достоянием гласности, а за неизбежно произойдет, дети будут проклинать родителей за то, что они вольно или невольно, сознательно или нет, но защищали нацистский режим и участвовали вольно или невольно во всех этих преступлениях, даже если они не совершали их лично. Вот. Да, я понимаю, я приблизительно представляю, насколько это тяжело, потому что сейчас многие мои родные и близкие Проклинают меня за то, что Путин начал войну. Это чисто психологическое состояние людей, которые не хотели понимать, что война началась давным-давно и кто ее начал. Мне это хорошо знакомо еще по старым временам, когда треть века назад тесть объяснял мне о том, что ну благо не знаю, где я служил, чем занимался, что воевать в Афганистане преступно. И я ему туда спокойно объяснял, что, понимаешь, те, кто не желает воевать на чужой территории, в конечном итоге будут воевать на своей. Вот сейчас, треть века спустя, именно это и происходит. Мы воюем на своей земле и за свою землю. Мы освобождаем эту землю от нацизма. И это приходится делать именно потому, что в предыдущие годы мы уходили с тех территорий, которые ранее контролировали. Ну а если хотите правду, то вот она. Мэр Балаклея под Харьковом это город. Под Харьковом выступил вчера перед жителями и сообщил им о том, что будет и дальше сотрудничать с вооруженными силами России для того, чтобы наладить нормальную жизнедеятельность в городе. При этом мгновенно последовала реакция Харьковский военный губернатор Синегубов, объявил его зрадником и пообещал посадить в тюрьму. Вот это Маленькая ремарка, маленькое свидетельство того, что оказывается в интересах киевского режима не входит нормализация жизни людей на территориях. Раз вы находитесь под контролем вооруженных сил России, ваша задача умереть. Ну а тем временем командование воздушных сил ВСУ сообщает о том, что сегодня было сбито, за последние сутки было сбито 8 самолетов и 3 вертолета вооруженных сил России. Надо полагать, что ВВС, ВСУ в очередную партию психотропов привезли, потому что несколько дней они все-таки были более адекватны. А вот что точно произошло, так прилетело в здание Николаевской администрации. Теперь губернатор Ким лишился своего кабинета, ему придется вещать о своих победных наступлениях на Херсон из какого-то другого кабинета. Одновременно с этим прошлой ночью были поражены еще 68 объектов в различных городах и местах Украины. Между тем наши западные не партнеры живут в совершенно другой реальности. Небезызвестные из грязи из избранных кэт. В очередной раз разгоняет тему, причем не первые сутки, о том, что украинскую делегацию на переговорах отравили русские спецагенты, химическое оружие, снова новичок, все плохо. При этом их даже не волнует тот факт, что собственно чиновники киевского режима этот факт отрицают. Они живы-здоровы, и никто их не травил, работа продолжается. И это дает ответ на вопрос о том, кому на самом деле нужно применение химического оружия на Украине. У самого же киевского режима другие проблемы. Например, глава Мид Кулеба потребовал от всех стран свободного мира запретить знак Z и объявить его преступным ну, и карать соответственно в уголовном порядке. Остается еще запретить знак V, Виктория, О и так далее, и тому подобное. Ну, несколько букв латинского алфавита, потому что это действительно должно помочь киевскому режиму в ее неустанной борьбе с русскими варварами. Не знаю, каким образом, но, видимо, должно помочь. По данным Украинской православной церкви Московского патриархата, люди с оружием в Покровский храм ворвались, их привел Священник Николай Середич, который призывал к переходу в ПЦУ. Сейчас отец Василий в миру Мирошниченко, которого схватили и вывели, уже на свободе, его отпустили. Он здоров, с нему ничего не угрожает. Ну, пока не угрожает. Число беженцев, покинувших Украину, может в ближайшее время составить 10 миллионов человек. Об этом пишет испанская Эль Пейс и на самом деле это действительно так, потому что на Западной Украине скопилось около 6-7 миллионов беженцев, причем многие из них мужчины, которые не в состоянии перейти границу Украины. Это, кстати, дает и ответ на вопрос о том, как всенародно поддерживается киевский режим. Объявлена всеобщая мобилизация, но, как мы видим, на порядок больше, в десятки раз больше, в сотни раз больше людей, мужчин, в том числе возраста не желают воевать под любым предлогом. Воевать за... и умирать за киевский режим они не готовы. А это фотография из видео, на которой русский Т-72 выдерживает попадание в башню шведско-британского ПТРК вот Я смотрел видео, он действительно выдерживает этот удар, спокойно продолжает бой дальше. Ну а так выглядит Белгород сегодня. Между тем, Зеленский заявил, что отказ от вступления в НАТО потребует референдума для изменения в Конституцию. Клоун-резидент демонстрирует полнейшее незнание закона Украины. Конституцию насиловали при всех президентах как угодно – просто решением Верховной Рады Украины. Никаких референдумов для этого не потребовалось. Наоборот, когда были собраны около пяти миллионов голосов для референдума о запрещении Украине входить в НАТО, этот референдум был просто запрещен. И это происходило еще при Ющенко. Ну а на призыв секретаря совбеза киевского режима Данилова начать войну с Россией по всем фронтам, в Грузии ответили категорическим отказом. Удивляться же призывам этого персонажа не следует. Дело в том, что до своего взлета... При Зеленском Данила зарабатывал деньги тем, что перекрашивал собаку волков и продавал им. Ну, это в общем характерно для всех чиновников, которые из грязи в князе. Ну а между тем в ЕС с шутят о том, какие цены на бензин были в 2021 году и казались высокими, и какие в 2022. И это сейчас еще они не знают, какие будут после 1 апреля. россия это ведь санкции не вводила, она предложила пока что только торговать за рубли. Причем это категорическое предложение, остальные варианты для недружественных стран не рассматриваются. И еще одна новость. Сегодня на старты биржевых торгов доллар ушел ниже 88 рублей. Три дня ищу, кому бы продать доллар за 200, ни одного желающего так и не нашел, до Байдена не могу дозвониться. Ну и еще последнее, не имеющее отношения к Украине. Друзья мне жалуются, что не получают уведомления о новых видео. Дело в том, что YouTube может удалять, сам отписывать людей, считая их ботами. Хотя они совершенно нормальные, живые люди. Поэтому проверяйте сами. Плюс из-за блокировки в первые недели мне пришлось открыть, это уже третий канал на YouTube. И, возможно, многие обращаются к предыдущим каналам, я их буду наполнять, стараться поддерживать хоть в каком-то работоспособном состоянии, но основной канал этот и ссылка на него будет в прикрепленном комментарии под каждым видео. Ну, на этом все. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.